Новый год. Все праздники люблю. Новый год. Рождество. Новый год. Новый год. Здравствуйте, привет. Как дела? Ну, мы нарезаем йогу. Мама, она, она в Турции ходит. И там вещи принесет и подружкам дарит. Дарим друг другу подарки. Еще выходные. Вкусные тортики. Мороз это такой дедушка, и, и еще он, когда все дети спят, он дает подарки. Детям, которые хорошо учатся, которые себя хорошо ведут. Ну, в общем, которые не филят. Какую-нибудь игрушку. Дочек. половозик и масынку. Карточки. Ху -ху. О, около автофоксала. 13, 27. Другие 1, Дениса 2. Казахстан, да. Когда я вырасту, я стану врачом, потому что я хочу, когда мой, брат, мой папа боит зубы, или мамы, что-то, я, я могу там едку им купить. Я еще не рисуюсь. Я прокурором, потому что я хочу быть плаком. Ну, мама, потому что она посуду моет. Папа, потому что она все уезжает. много денег все равно новую машину а еще много украшений <соединяющие> чтобы она была здоровая красивая умная много денег я хочу чтобы у него была новая машина на работу ходил Чтобы всем детям досталось подарки. Здравствуйте, дети мира. Я, я желаю вам хор хорошей учебы и счастливого Нового года. Не выкидывать мусор, э не ломать деревья. Я бы пожелал, чтобы они хорошо жили, чтобы они не болели. Чтобы все подарки получали. Чтобы все себя хорошо вели, чтобы они были счастливы и выросли побыстрее. Хорошо учились.